станет так много удивительных мест, в которых еще сохранилась нетронутая природа. В одно из этих прекрасных мест мы с вами отправимся в рыболовную экспедицию. Добрый вечер, любители рыбалки и отдыха. Сегодня мы, время час ночи, отправляемся в далекий путь на рыбалочку для отдыха и хорошей рыбалки. Ну, примерно где-то от города 1000 километров. Надеемся, что отдохнем и будет хороший клев. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Ребята, мы сейчас находимся, вот уже подъехали к Самарканду. Но это будет грех, если мы не возьмем самые красивые, самаркандские, вкусные лепешки. А почему не имеется в виду? Самые красивые, вкусные лепешки Самарканда. А не берёганас, что это значит? Говорим на кирпическом языке Парси. Но здесь сейчас вода, здесь соленая, а здесь уже Пресная. Нет, Пресная, это а. полностью прессный канал. Вот а -а -а. он, вот это вот дюкер, он под низом этого края. Да, это, это вот все, то, что с этой стороны, это пресное, это, это вот водохранилище, это вот соленая вода вот, туда идет, дальше в сторону, а -а -а. Ребят всегда говорят, когда приезжаешь на новое место, обязательно надо общаться с местными рыбаками. В нашем случае это тоже так же, же поступим. Я его сколько видел по диалогам. Башка здесь. В основном. В основном, Башка. Это сейчас вода соленая получается? Это пресный канал. Вот вы проехали в этот ага, ага. соленый. Это пресный. Хорошо. Это а вы можете похвастаться своим волом? А вы еще вчера здесь были? третий день здесь. Третий шторм был. Наверное, штука восемь убежала. Да вы че? Давайте откроем и покажем нашим зрителям. Вот, ребята. Ну, это головато. Да. И ну, ничего страшного. В те разы крупнее были. Да. А были. Да. были. А в Насальске смей голов. Правильно? Да. мы сегодня решили немного порыбачить на тостолоба. Я вам сейчас покажу, какую кашу сейчас я приготовлю. Это сливки. Дальше идет у нас кукурузная мука. Это у нас манна крупа. на молоко туда добавим. Вот. И мед. Сироп, можно сказать, медовый, водичка с медом и ванилин. Ребята, вот кашечка наша готова, Мы сейчас его в кормушечку и забросим на сосолоба. Ребята, это второе уже удилище, одну забросили, это второй сейчас. Далеко не будем бросать, вот чисто посерединке, мне кажется, здесь что-то глубоко, чем на самом озере. Попробуем. Ребят, поймали плавличку. Вот сажаем на змеи башку. А дальше будет видно. Ну что, ребята, вот на сегодня наш первый змееголов на Фарси называют его Мор маи да, Да. Мур-Маи. Он ну, маленький. Ну, маленький. Маленький. Отпустим его. Отпустим. Ну, конечно, хорошо. Отпустим его, конечно, отпустим. Только его надо отключились и ключок вытешить. Давайте я вам покажу его, как близко лыж, конечно, еще. Но как да? Видно Спасибо. Хорошенький такой. два, есть, Мне кажется больше. О, мне кажется больше. И что такой хорошенький, да? И вот полтора-два килограмма. Ну что, друзья, вот более-менее еще достал экземпляр. Но на этом не заканчивается. Да, мы только начали. Есть, есть, есть, бики. Mm. Ну что, ребят, вот. И меня можно поздравить с почином. Правда, чуть меньше, чем у бики. Но ну, ничего, еще рыбалка продолжается у нас. Еще, да, практически сутки Будем ловить дальше Остальное все покажем Ребят, сейчас у нас вот двойная поклевка. Дима побежал в мою удочку, вытащил, а я его уж не получилось. Вот два у нас, две штуки попались, голова. Они не крупные, но это тоже радует. Смотри. Один на малька дернул, один дернул нарезку. Нарезку, да, вот этот маленький нарезку дернул. Дернул. О, спасибо. А есть на малька? Это тот на малька. Ну, не малька, ну. Но... На живца, да, можно сказать? Да. Так ребята, рыбалка у нас продолжается. Рыба есть, но пока крупного... Крупный пока нет. Пока нету. Но вся ночь впереди. Надеемся. Надеемся, на лучше. хороший экземпляр будет. Постараемся вытащить, конечно, аккуратно. Маленький, отпустим. Ребят, столько мошкары тут, ужас просто. Вот, ребята, сейчас насадим еще одного жипца так. и сделаем заброс, все готово. Насчет монтажа, обычный монтаж внизу грузила и вот один крючок и живец. Натяжку не будем давать. Поставим слабенько вот так. Все, будем ждать поклевки. Ребята, сейчас очень сильный ветер был. Унесло даже палатку. Еле, еле мы там его согнули, нагнули, завязали. Удержали, короче. Был еще дождик. Вот. Сели в машину, подождали, пока он закончился. Вроде ветер стих. Попробуем еще сейчас дальше порыбачить. Но если дождик будет, ну, в принципе, когда дождь рыба идет хорошо, посмотрим. Это новое место. Мы много чего еще не знаем, и местных рыбаков как так. Каждый говорит, что-то объясняет. ребят первая поклевка после урагана сильного дождя удочки все перепутала вот сейчас все удочки начинаем поправлять вот уже маленький экземпляр сидит да маленький ну будем надеяться что сейчас все удочки поправим закинем заново и будем ждать поклевку Спасибо большое, Костик. Всего хорошего вам. Мы в надежде еще раз сюда приехать, если нормальная будет погода. Спасибо за гостеприимство. Здесь не только это место, надо. Здесь, здесь водохранилище большое, но там вообще четкие места есть. Потом, когда сезон будет, много людей на этом месте. Будет. Надо, надо свои стороны, в ту сторону они, она очень.. 220 тысяч Мы с, э, с Коси номерами поменялись, созвонимся. Как все рыба пойдет, наверное, приедем еще, если повезет, конечно, дай бог. Ладно, еще раз спасибо, Кость, всего спасибо доброго. Вам. Ну что, ребят, вот закончилась наша двухдневная экспедиция. Без приключений не обошлось. Не обошлось. Был очень сильный ветер ураган. Заждем. Одну удочку тащили у нас ночью. Да, одну удочку мы поселились. Дождь лился всю ночь. Мы, честно говоря, все вещи намокли. зашли спать, думали, закончится дождь, а потом будем продолжать рыбалку. Но, увы, ничего не получилось. Да, Налилось, как будто с ведра. Холодно, смотрите, у нас сейчас в Бухаре пустыне, наверное, такая жара, а тут вот такой холод. Вот. Погода о себе дала знать, но ничего страшного, конечно, мы тоже рады, что мы посетили этот водоем, очень большой, конечно, очень большой. Очень понравилось, шикарное место, да, очень много рыб, кстати, их мы видели. Сюда Ведь... приедем, конечно, мы когда уже погода стабилизируется, солнышко будет светить. Да. Были амуры, больше десяти килограмм вот. э -э, Еще что мы видели с тобой? Башка вы башка да, крупная очень Жир крупная очередь. Жерех прыгал, больше десяти килограмм тоже было издалека, это все заметили Но нам очень понравилось, я думаю, что мы сюда еще вернемся не раз Да, приедем, обязательно приедем И будут новые же, такие же приключения, как эти Ни не ни чешуи всем Оставайтесь с нами Выезжайте почаще на рыбалку. Всего доброго. Всем пока-пока.